21 апреля в КСК КФУ «Уникс» состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Мероприятие традиционно началось с напутственных слов исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Также глава КФУ выразил благодарность организаторам фестиваля, коллективу департамента по молодежной политике и студенческого клуба, руководителям творческих коллективов, а также членам жюри. Сегодня действительно большой праздник. Это праздник творчества, креативных идей, молодости, красоты, все, что продемонстрировали нам наши студенты в первом отделении фестивальной программы. Программа мероприятий была очень насыщенной и яркой, ведь на галоконцерте были представлены самые лучшие номера. Конкурсные дни студенческой весны проходили в КФУ с 9 по 18 марта. Абсолютно все институты без исключения принимали участие в фестивале. Вовлечены в процесс были также и иностранные студенты. Студенческая весна в Казанском федеральном университете это всегда масштабно, качественно и очень интересно. Ежегодно зрителями и участниками становятся тысячи студентов. По итогам галоконцерта жюри определило победителей и лучших исполнителей в различных направлениях. Карина Саяхова, Универньюз.